Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим панир. Это индийский сыр творожный. Для этого нам понадобится молоко и лимонный сок. Доводим до кипения молоко. Как только образуются пузырьки в молоке, вливаем лимонный сок и перемешиваем. Поварим секунд 30-40. Вот у нас образовалась сыворотка. И хлопья творожные. Теперь это все через марлю, вложенную в четыре слоя, цедим, процеживаем наши получившиеся. Даем сыворотки сбежать. Далее ставим тарелочку еще. Ставим слабенький гнет. И отправляем в холодильник часа на 4. И можно будет его уже резать, обжаривать, кушать, делать сладости. Приятного аппетита! Вот у нас получился такой вот сырок панир.